Привет! Мы пришли в аквапарк в Лубниках. Это самый новый аквапарк в Москве на данный момент, поэтому он самый популярный. Очередь началась еще в гардеробе, затем продолжилась на кассе и сопровождала нас практически все время. Мы пришли в выходной день рано утром. Но таких же, как мы, оказалось так много, что один вывод был сделан сразу. В выходные сюда лучше не приходить. Самое главное достоинство этого аквапарка это горки. не самые лучшие в Москве. Но! Очень большое «но». Это огромное количество народу, стремящихся покататься на них. Постоянная очередь на спуск. За час мне удалось скатиться всего 4 раза. Каждый из полетов был, конечно, захватывающим, но недолгим. И чтобы скатиться еще раз, нужно подняться всего лишь на четвертый этаж по лестнице и опять стоять в очереди. Несмотря на огромную территорию, аквапарк обладает одним из самых маленьких в Москве главных бассейнов, в котором запускается в Бассейн небольшой, неглубокий, для взрослых явно маловато. Один из бассейнов имеет сквозной выход на улицу. Эти резиновые ленты напоминают выход на улицу, как когда-то это было сделано в бассейне «Москва». На улице ничего особенного нет. Небольшой бассейн, вид на МГУ и Воробьевы горы. На этом все. В большом бассейне можно позаниматься плаванием на досках. Банный комплекс имеет несколько бассейнов с бурлевками и небольшие комнаты с парными, в которых по традиции полно народа и очередь из ожидающих. Кстати говоря, на Горфе для избежания очередей есть возможность пройти по короткому пути и во всех стоящих очереди. услуга, разумеется, платная. Также за отдельную плату можно воспользоваться лифтом для подъема на четвертый этаж к месту спуска. Подводя итоги, своих впечатлений, хочется сказать, что этот новый аквапарк не отличается от остальных, которые есть в Москве. Один раз точно стоит сходить чтобы оценить все своими глазами, обзор решить, что для вас лучше. Еще одним плюсом у этого аквапарка идет расположение в дворце водных видов спорта. Тут можно заниматься серфингом, и самое близкое в Москве расположение аквапарка от метро всего лишь 300 метров, так что можно спокойно приезжать своим ходом. Бесплатной парковки, кстати, возле аквапарка нет.